В очередной раз всех приветствую, уважаемые подписчики, зрители. Это вторая часть марлизонского балета под названием Garmin Striker 9SV. Значит, за наше двухдневное отсутствие мы немножко потрудились. А именно, сделали в ящик вот такую алюминиевую вставку. Потому что сам по себе он здесь тонкий, эти ребра жесткости тонкие. А с этой вставкой все очень даже и очень хорошо. Установили крестовину и на крестовину поставили сам вот этот вот держатель холота. Здесь пришлось повозиться, сразу говорю. То есть просто так он не встает сюда, как хотелось бы. Даже не знаю, почему так производитель делает. Это самоделка тоже на 3D-принтере крестовина но она подходит по отверстиям все то есть она идеально но по креплению самому вот верхней части и нижней в частности вот этот вот болт который посередине вот с барашком немножко не продумано почему сейчас объясню значит когда вы вот эту изначально как в первом видео можно было видеть вот этот вот барашек ставится сверху здесь вот на крестовину и вот эта скоба сюда просто не одевается. То есть, у нас здесь или делать отверстие большое, что как бы не хочется, либо как-то выходить из положения. Выходить из положения только одним способом у нас получилось выйти. Мы вот в этой вот штуке, значит, рассверлили отверстие, извлекли оттуда. Гайка здесь стояла запрессованная. Вот ее, точнее не гайка, здесь стоял шпилька, болт. Мы ее высверлили, засверлили отверстие и закрутили туда, как их правильно назвать, вертыш он, по-моему, называется, правильно, но ну, это мебельная штука такая. Значит, у него снаружи резьба и внутри резьба под разные, ну, под разные восьмерки, там, шестерки, и шестигранник, которым эта штука вкручивается. То есть, вот в верхней вот этой штуковине сделали отверстие, и закрутили туда вот этот верташ с резьбой, с внутренней. Соответственно, в нижнюю часть, в ответную, в этот барашек, мы просто вставили, тоже рассверлили отверстие и вставили длинный болтик. Залили все это эпоксидкой, ну и как смогли зафиксировали. А теперь у нас вот здесь вот шпилька, которая просто вставляется снизу и прикручивает данный поворотный механизм сделано для чего для того чтобы на рыбалке поставили и после рыбалки открутили снизу вот этот болтик сняли всю конструкцию вместе с площадкой вот с этой вот с поворотной и здесь на ящике остается только низ все то есть вот она снимается вместе с эхолотом. потом покажем чуть попозже и спокойно все убирается Убирается прямо вот сюда в ящик. Здесь вот так вот скоба ложится. И вот этот поворотный механизм. Вот. И это то, чем мы занимались вчера. Сегодня у нас в планах тоже грандиозная задача. вот Сегодня мы хотим попробовать, скорее всего, вот сюда, как я в прошлом видео говорил, вмонтировать панель с прикуривателем, выключателем и usb зарядками да еще с вольтметром сейчас мы этим будем всем заниматься будем сверлить точить пилить ну и попутно все это будем вам показывать вот решил показать здесь отверстие а здесь в ответной части видите вот это вот вкручена гайка все это так вот садится и снизу закручивается шпилька в собранном виде выглядит следующим образом открываем здесь у нас вот так лежит прибор полностью он с кронштейном со всеми делами здесь по бокам под прибором остается место для проводов с одной стороны и с другой значит сами провода будем выводить здесь есть два как их правильно назвать? Ребра жесткости. Да, я уже все забыл. Я как вижу этот прибор, я обо всем забываю. Вот Между ними сделаем просто вырез. Оденем какую-то уплотнительную резиночку. И все. И у нас она будет провода здесь вот посередине выходить и подходить уже к прибору. А под датчик, соответственно, мы здесь в левой стороне сделаем вырез под провод и все. Сам датчик с проводом будет тоже лежать здесь, сниматься будет с кронштейна. И все провода, которые питание, они тоже, естественно, все будет здесь. И провода, которые на башку идут, тоже все будет убираться сюда. В общем, все в одном ящике. Решили ставить с этой стороны, не посередине, а сбоку. Потом, после установки, покажем, почему. С этой стороны получается внутри тогда более-менее большое расстояние. Сюда можно спокойно будет все убрать. Разметили. Сейчас вырежем, выпилим и поставим. Сверлим 29 диаметр. еще, еще, ну, до конца наверное. О, отлично! Главное, на эту пластмассу сильно не давить, когда сверлите, потому что она трескается. Не любит она давление. Кому интересно, данные ящики продаются в докатлоне, в разделе коневодства. Как бы смешно это ни звучало. почти. Давай сразу вот эти высверливай. Ну, а ступенчатое сверло я думаю, все вы знаете, где продается. По дешевке. Конечно, в Поднебесной. Подчистим и вот эту накладочку поставим. Дело понемножку движется. Осталось вмонтировать выключатель. Так, вот, внутри. Соединим сейчас проводами. Они у нас тоже были в комплекте. Вот они. Все уже обжато, все удобно. Работа у нас в самом разгаре, все кипит. Пока подключили. Временно немножко... Здесь вот так получилось. Ну это все временка тоже. Тестовая. Макетная установка, так сказать. Но вроде бы все у нас уже работает. Проверка. Ну да, показывает напряжение и уровень заряда аккумулятора. Это прикуриватель, это USB. Тоже все светится. Вверх ногами поставили. Кстати, надо бы перевернуть. Продолжаем. Дальше. Включаем. Первый пуск. Давай. Тут у нас все заработало. И халотик. Ну что. Шикарно. По-моему, шикарно. Сейчас покажу вам с обратной стороны, как получилось. Вот так. Через отверстия проводочки теперь дальнейшие значит наши действия какие все это приводим внутри в божеский вид <coughs> закрываем крышечкой тоже покажу вам сейчас чуть попозже где закроем крышкой <coughs> прошу прощения вот ну и в принципе все потом укладываем, комплектуем и финал это уже, наверное, будет третье видео, следующее сегодня мы закончим работы так что дело движется кому нравятся лайки не нравятся дизлайки, комментарии ну и оставайтесь на канале всем удачи всем да, такая вот картинка Всем хорошего настроения. Удачного начала рыболовного сезона, кто собирается. Оставайтесь с нами.